18 апреля, утро, где-то часов 8, наверное. Вот так вот выглядит моя теплица. Немножко о том, как она устроена, чтобы понять мои объяснения потом. Из поликарбоната все и делать ну, было бы неплохо на тот случай, что ветром пленку вот так вот, просто вот так вот, как ее не натягиваю, все равно солнце светит, пленку растягивает, естественно, от теплового нагрева. Ветер потом дует пленку вот так вот, ну тут одно дело, что солнце ее гробит Второе дело, что ветер добивает И разрывает и все Поэтому Поликарбонат дорогой И они длину 6 метров А шириной 2 метра Что я сделал 4 метра отрезал и делал его на крышу Вот так вот А 2 метра у меня ушло на боковые И в целях Экономии и более удобной Я Поставил вот так вот их горизонтально. Смотрите, чистенький. Чистенький поликарбонат. Ничего с ним не стало. Торцы ничем не заделывал. Никаких шайб не нужно нахер. Вот так вот делал. Вот. Потому что ну, шляпка, она все надержит. Такая же площадь больше. Никакого тут конденсата никогда не было. Зимой, в отличие от пленки, никакого там изморози не было. То есть поликарбонат намного теплее, чем пленка, и лучше тепло держит. Все. И та э, сторона тоже. Там восток. Здесь у меня запад. Солнце вот так, естественно, ходит. Вот. Что касается крыши. Вот на крыше, вот я пос... Посмотрите, вот такой кусок. Видно, да? Вот он, ваш поликарбонат. Вот. Что делаю я? Ну, надо же как-то самое умное решение принять. Но... Если не можешь сам найти, ну, надо искать. Но я нашел такое дело. Вот он развалюха, да, но он все равно, если вот посмотрите, вот он все равно форму держит. Почему он такое состояние превратился? Потому что солнечные лучи, даже он сухой слоем, солнечные лучи почти под 90 градусов падали. Хоть с сухой слоем, все равно он стареет, разрушается. Дальше что хочу сказать. Первый год, первый-второй год, даже там будут у вас капли в каналах, скапливаются, это ничего на него не влияет, потому что он новый, он гибкий, пластичный, но капля, допустим, превращается в лед. Лед, естественно, расширяется, но так как он пластичный, он не разрушается. Он не разрушается, поликарбонат. А потом уже на третий день, <laughs> на третий год, он начинает превращаться в говно. Вот. И еще он теряет прозрачность. Он, вот, допустим, вот видите, вот как он был, сюда солнечные лучи не попадают, потому что западная сторона. А здесь, естественно, желтый. Какое самое умное решение? Я не видел таких решений. Это я принял решение, что а его не надо снимать. Почему? Ну, зимой то снег выпадет. Вот. А он хоть и плохой, но он все равно, если вот так вот... <кхи> это он вот так вот ломается. А вот так-то он не ломается. Вот. Тут единственное, что вот эти вот э, ребра я поставил жесткости, чтобы он не продавливало. Значит, первое, он теряет <кхи> <кхи> прозрачность. Ну, это хорошо. Китайцы для этого грязью замазывают, или там агроспаном укрывают, или тут вот притеняют агроспаном, для того, чтобы солнце не падало. Но зачем тут агроспаном накрывать, когда вам надо сохранить поликарбоната, для этого лучше над поликарбонатом построить. Поэтому, да я не убираю его, нахрена. Так как в нем дырки образовываются, нежелательно, когда будет сильный дождь, он будет протекать сюда. Мне это... А если день, два, три будет лить? Ну и что, у меня тут все зальет. Нахрена? Мне не надо этого. Поэтому я сверху поликарбоната накрыл пленкой. Позавчера. Я смотрю, ну чуть-чуть ветер. Пленку-то развивает. Почему? Вот пленка идет вот так вот. Я еще свесы делал. И вот так вот сплошной с поликарбоната, с листами поликарбоната ее притягивал шурупами, натягивал ее хорошо, и тут э, тоже притягивал. Дальше. У меня был раньше вариант, ее же как-то нужно притянуть. Я брал в местах... А... Ну, тут опять же вот начинается пленкой накрывать, нужно обязательно целиком. А у нас нету целиком. Понимаете? Поэтому я ложил их кусками по... Сколько там три метра три метра три метра три метра и вот этот кусок ветер то будет задувать я просто присыпал его иголками потому что притягивал ну, притянул ну и чё веревка опять же от солнечных э, уф лучей она разрушается веревка ну, все, может в любой момент дрыснуть вот а еще вот поэтому я вот присыпал иголками и иголки меня служат и как притянением и как защитой от температуры от перегрева теплицы я делал слоем буквально 5 там 10 сантиметров не вот так вот с просветами а вот, вот так вот целиком делал и что и тут было тепли... прохладнее чем на улице Думаю, на улице было плюс 28 а здесь 26 и один комментатор сказал да ну такого не может быть может Почему? А потому что теплица закрыта, солнечные лучи сюда не проходят. Вот там вот проходят на улице, там плюс 28 нагревается, а тут не проходят. Вы зайдите в любое бетонное помещение, вот из бетона, да, вы же сразу ощутите эту прохладу. Ну, здесь не бетонное ощущение, но 2 градуса было меньше. Ну, и что? Я... И не надо никаких проветриваний. Почему? Вот так вот я делал проветривание как? Вот здесь вот метр открывал пленку, ну, потому что там за 40 была температура летом. А здесь вверху, по идее, то тут северная сторона. Холодный воздух должен сюда заходить, горячий подниматься, уходить туда. А во! Ни хрена этого не было. Ну, там перегрева не было, конечно. Вот, допустим, на улице плюс 28, и здесь 28. Понимаете, а если вот это вот не делать То была бы тут И 45, и 50 Температура Вот, но это что, минус какой Минус какой Ну, кошки, собаки Соседские Без привязи, я не знаю, люди Беспонтовые, заходишь Он валяется там еще, тут посадил А он валяется Так, ну это отвлекся, значит что Никаких таких шайб, это все говно Понимаете? Как шайба может держать вот это? Не надо. Торцы не надо закрывать. Вот смотрите. Вот чернота. Видите там? Ну... Вот, от чего? Ну, от того, что торцы не закрыты. А оно что-то влияет. Ничего не влияет. Солнце ходит вот так вот. Ну и что там, чернота? Ну вот свет вот так где-то идет, конкретно. Ну и каким образом вот это может что-то делать дальше? Здесь хорошо, восточная сторона. Тоже там вот, там вот черненько. Да, заходит. Ну и что? Ну некрасиво, ну и что? Я наоборот засыпаю. Для чего? Для того, чтобы пленка не портилась. И поликарбонат дальше не продолжал полтиться. Плюс тут притенение и охлаждение теплицы. Ну так я думаю. Ну так я думаю. Пока. Я не знаю, что. Поликарбонат, конечно, он в говно превратится. Не знаю, сколько на это для на думаю, хватит. Там будет видно. Ну, кому непонятно, спрашивайте. Может я скажу что-то новое. Может, э мои размышления вас подтолкнут на что-то новое. Однозначно, вот эти боковые нужно <coughs> ставить. Вот видите, армированная пленка. <coughs> Это дешевле во многом. Вот. И по мне так брать армированную пленку и полностью накрывать теплицу. Вот поликарбонат же у вас полностью. И вот пленкой нужно полностью, без никаких кусков, потому что под куски будут задувать ветер. И это, я вам приведу случай, вот, знаете, синий китайский полох с такими металлическими кольцами, ну, чтобы машину, допустим, накрыть, там привязать, чтобы там дождь не шел, ветер, пыль там не летела. Вот, я накрыл ее теплицу, вверх, вверх накрыл теплицу, вот как раз вот 4 метра, и так 10. Вот, на кольца привязал веревку, натянул ее хорошо, чтобы тухо все. Утро выхожу блин у меня кусок этот оторвался я сначала думал что плохо привязал да и все нет оказывается был ветер и вот эти кольца с мясом вырвало от этого полога понимаете вот почему я говорю никаких кусков никаких натяжек просто э, вот так вот ставьте сплошную пленку иначе будет херня у вас вот УФ-слоем и вот такую армированную. Вот что я хочу сказать. Поликарбонат хорошо, но э, и тепло держит, но лучше ставьте вот такую пленку. Вот я уже простые пленки уже две или три сменил, ну, толку нету, толку нету. Э, почему вот здесь вот такое дело? Ну, потому что без УФ-слоя, во-первых, а что дает, а то что оно не колебается. А она даже Зимой не стягивает, как пленку, и не рвет. И летом не расслабляется. Почему? Ну, потому что что расслабляется? Только пленка. Веревочки-то не расслабляются, понимаете? Вот эта э, пленочка только в этом квадратике. Больше ее нигде нету. Ему нечего расширяться. А это вот от УФ-слоев. Вот от УФ-лучей. Там, между прочим, ни одной дырочки нету на северной стороне. А вот от солнца, поэтому УФ слоем и армированную, и чтобы все накрывало, все. И не надо никаких поликарбонатов. Ну, два года и выкинете. Да, представляете, мне вот только крышу перекрыть на вот такую чепличку. О, это лист у нас, не знаю, тысяч пять наверное стоит, плюс доставка. Вот. Вы представляете, лист поликарбоната 6 метров, а мне надо 4. Ну, хорошо, 4. Плюс там свесы. Сделаю ну, сантиметров там, По 30 хотя бы нужно делать С веса, чтобы не, не сразу он кончался И не затекал в эту теплицу С веса делать ну, вот, вот посчитайте, сколько Сейчас я посчитаю <coughs> Мне нужно 6 листов 6 листов на э, 5000 Это уже 30 тысяч 30 тысяч год-два постоит И все, и будет превращаться в говно 30 тысяч, без этой Теплицы банкротом стану Нахрена нам не вообще нужна А еще лучше товарищи Теплицы вообще не делать Вот это лучше Вот если хотите узнать Почему мое мнение потому знаете не попробуешь не узнаешь вот я попробовал теплицу насмотрелся на ютубе там мастера делать теплицы да, и, и высказал и собственно пришел к своему мнению все все это херня вы, вы не знаете что такое вот накрывать пленкой вот такую теплицу а еще дубаки какие-то еще изнутри делают я пробовал делать да получается ну и, и знаете одни мат это же вообще один Попробую изнутри накрыть, да это просто идиотам нужно, чтобы, чтобы изнутри накрывать еще даже вдвоем. Ну не надо так делать, это все неправильно. А как? А вот так вот. Теплица это это вот я сделал так, я уже забыл почему, потому что было пять лет назад. Но вот это неправильное расположение грядок. Я не вот эта грядки, вот так она близко к стенке, но стенка же холодная зимой, и нужно... там должен быть проход. Вот. И форма грядок неправильно. Вот. Как люди делают? Ну колышкой вбивают, да и все, чтобы не заваливаются. И уж выпирает зимой, и вываливается. Это вот здесь вот проход, вроде ничего можно ходить, но здесь-то ужас. Я как камбала боком хожу, туда вот, боком, иначе не пройдешь по-нормальному. Ну, проход, я не знаю, но ну, минимум 40. Лучше 50 сантиметров. Мои такие мнения. Вот. А поликарбонат. Теплица однозначно вот так должна стоять. С востока на запад. Торцы. А с... Я не знаю, поликарбонат. Я вообще хочу отказаться. Очень дорого. Ну очень. она Просто будете вот так вот из кармана деньги выкидывать это... толку. Толка от поликарбоната, я не знаю. Если для себя выращивать, ну, не знаю, дешевле на рынок пойти. Вот такие вот грустные размышления. Еще чем можно посоветовать. Ну, бочка, естественно, на середине должна стоять. Естественно, покрашена черным. Вот у меня шланг там идет. Вот отсюда. С погреба я качаю воду. Накачивается летом за день. Она теплая, можно поливать. Ну, вроде бы, да. Деревянные я бы не сказал. Что нужно делать шифера. Шифера я тоже не рекомендую делать ни на улице, ни, на... ни в теплице, ни в плоские, ни эти. Знаете почему? Вот видите, он заваливается. То же самое произойдет у вас и зимой. Вы, нали... Вы ж будете поливать или что? Или оно в зиму идет абсолютно сухое? Оно идет, естественно, мокрое, потому что вы что-то тут выращиваете. Огурцы, помидоры, перец поливаете. Ну, а потом как воду оттуда забрать? А никак. Вот она остается там. А дальше что? Она расширяется и все. И поломает вас, к черту, хоть плоский шифер, хоть такой. Поломает. Поэтому грядки-то нужно делать высокие. Вот, но их же не такими нужно делать. не никаких колышков. Не раздражать глупости, своя и чужая. Но не надо колышки. Это все ошибка. Все на этом. Спрашивать, если что...